Иаков, глава 4, стих 14. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Ослабли руки, дрожь в ногах, в глазах я вижу смерть и страх. Померкло солнце, свет погас, Тебя зову в последний раз. Оставим миру суету и перейдем за ту черту, где светит солнце, свет лучист. Там каждый сердцем всегда чист. О горнем мысли у него. Иисуса славит жизнь его. Плодов он много соберет. Его награда в небе ждет. Скорее, брат, пойдем туда. Откроем узкие врата, там наш Спаситель, сам Христос, с тобой нас за руки возьмет и поведет в небесный град, и будет он нам очень рад, и проведет нас по тропе, поддержит в скользкой суете, не даст упасть и соскользнуть, один он знает этот путь, вперед, друзья, да будет так! Оставим миру его страх и победим силой креста любые происки врага. Слава Господу! Аминь.